Доктора, доктора, скорей. Войдите. Здравствуйте, здравствуйте. Я хирург. Пахома! Что, что случилось это? Сергей Пахомов. Какой-то хор... веселый такой человек. Характер у меня спокойный. Не жена. Да ладно тебе, что ты? Пока шишка стоит. Доктор, помогите, капитан ранен. А чё там? <свят> Давай помогу тебе, братишка. Ну, ну что, ты? Да все, все же мы люди. Да я вижу, тебе плохо стало. Ложись, братишка, без вопросов. Да мне вообще все равно, который часто там. Чего там сейчас? Все нормально будет? Да <свят> как ты заедишь? Ты, ты, спи, спи, спи, спи. Все. <свят> Злого. Три семерки. <свят> из зло. <Лево! свят>